Всем привет! Сегодня уже третья подборка фильмов на выходные. Как и в прошлых видео, здесь собраны 5 фильмов разных жанров. Итак, поехали! Невероятная жизнь Уолтера Митти. Уолтер работает в отделе фотографий известного журнала Life. Он очень одинокий и погрузший в рутине человек. Справиться с этим ему помогают мечты, которые более яркие и полны приключений, в отличие от настоящей жизни. Скоро Уолтер может остаться без работы. С приходом нового начальства журнал отказывается от печати и начинает выходить только в интернете. Но остался последний печатный выпуск, и Уолтер теряет фотографию, которая должна была быть на обложке. Фото это сделал известный фотограф-путешественник Шон О'Коннелл. Теперь он собирается отправиться в настоящее путешествие, чтобы найти О'Коннелла и исправить оплошность. Это очень интересный и мотивирующий фильм. «А когда будешь щелкать?» «Можно ведь и не щелкать» Дьявол Смерть рабочего, упавшего с крыши, заставляет приехать на место смерти полицию. В это же время в лифте застревают пять незнакомых людей. Вскоре там начинают происходить паранормальные вещи и гибнуть люди заставляя наблюдающих за этим через камеру техников и приехавшую полицию подумать, что все эти незнакомые люди оказались там не случайно. На самом деле, один из застрявших – это перевоплотившийся дьявол. Но кто именно? – Видишь? – Да это просто… зерно на снимке. Знаешь, так бывает, когда кому-то видится Иисус на блине, тип того. – Нет. Нет-нет, это что-то… что-то зловещее. Одаренная. В центре сюжета гениальная 7-летняя девочка Мэри и ее дядя Фрэнк, который стал опекуном после смерти ее матери. У девочки феноменальные способности в математике. Это замечает ее учительница и говорит Фрэнку, чтобы тот больше внимания уделял развитию способности ребенка. Однако тот не хочет этого делать, чтобы у девочки была нормальная жизнь и нормальное детство. Однако однажды к ним приезжает бабушка девочки и заявляет, что обычная жизнь губит талант ребенка. И с этими доводами она идет в суд, чтобы лишить Фрэнка опекунства. Теперь он должен доказать всем, что он, как никто другой, может дать Мэри то, что ей нужно. Если хотите немного поплакать, то приятного просмотра. Итак, Мэри, вижу у тебя маленькая проблема. Маленькая? Большая. Да. Неужели он предполагал, что ты войдешь и так сразу разберешься с очень сложным уравнением? Но там нет ничего сложного. Что? О чем ты говоришь? Там ошибка. Что? Да, во-первых, он просто забыл знак минус в степени. И дальше все пошло не так. Уравнение не решаем. Бабуль, может эта школа не так уж хороша? Апгрейд. Недалекое будущее. Технический прогресс стал основным аспектом жизни. Очень мало осталось тех, кто работает руками, а не полагается на технический прогресс. Одним из таких консерваторов является Грей. Он восстанавливает раритетные автомобили. Вскоре в результате нападения бандитов Грей оказывается полностью парализован. В этой ситуации он соглашается на эксперимент по вживлению в себя импланта с искусственным интеллектом, который не только поставит его на ноги, но и значительно усилит все остальные функции организма. Но вскоре выяснится, что даже создатель импланта не подозревал, на что тут способен. Этот фильм вышел вместе с фильмом «Веном». Там Том Харди и Веном, который управляет им. Здесь Том Харди для бедных и имплант, который тоже управляет им. Но второй фильм оказался намного лучше, несмотря на бюджет, который в 30 раз меньше. Спасибо. Мажоры на мели. Миллиардер Фрэнсис заработал свое состояние огромным трудом и смекалкой, а вот его дети живут уже на всем готовом и очень разбалованы. Фрэнсис понимает, что все с ними плохо, они ничего не умеют и никогда не трудились. Он решает преподнести им урок и объявляет, что стал банкротом, теперь избалованным детишкам нужно совершить немыслимое – пойти работать. Дети для тех, что голоден остался вчера. Две закрой. Ты здесь нет двери! Твою пачку. А, и бумаги тоже нет.